Таких интересных личностей я буду тебя не встречала. Лучший комплимент, что я слышал. 9 марта 2022 года. А, какое? Как день рождения. <свист> да, я понял, понял. Кстати, я же обещал что за того, кто родился 9 марта. Твое здоровье за тебя. Галадриэль, пта. Спасибо большое, огромное спасибо тебе, Егор. Быть может, мы не такие уж разные.